Скоро ты сможешь использовать Твиттер, чтобы покупать биткоин, эфириум, другие криптовалюты и акции. Все благодаря партнерству Твиттера Ситора. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Исходя из этого документа, компании Твиттер больше не существует. Теперь она называется XCORP. corp это часть плана Илона Маска по превращению Твиттера в то, что он называет «приложение для всего». Он хочет превратить Твиттер, по его словам, в крупнейшее финансовое учреждение в мире. Илон вдохновился на такие амбиции китайским приложением WeChat. ВиЧет предлагает широкий выбор услуг и сервисов. В этом приложении ты можешь делать абсолютно все. Если Илон Маск сделает то же самое с Твиттером, Твиттер станет гораздо прибыльнее. Сейчас твиттер очень сильно зависит от дохода с рекламы, который значительно упал после того, как Илон Маск приобрел компанию. Торговля криптовалютами и акциями может стать только первой услугой, которую будет предлагать обновленный твиттер. Точнее, x -Corp. Как пишет CNBC.com, это партнерство знаменует собой первую крупную сделку для Твиттера с тех пор, как Илон Маск купил платформу. Маск поставил перед собой задачу превратить Твиттер в суперприложение, которое в том числе будет предоставлять финансовые услуги. Может, поэтому они начинают формировать ложное представление о том, Куда катится твиттер под управлением Илона Маска? Послушай этот отрывок из недавнего интервью Илона Маска на BBC. Он набрал 17 миллионов просмотров за два дня. Ты используешь твиттер? Ты видел рост ненависти там? Лично я получаю больше такого контента, да, лично я. Контент, который тебе не нравится или который описывает то, что ты не любишь? Да, контент, который может включать в себя немного расизма или даже сексизма. Если что-то немного сексизма то по-твоему это надо забанить? Это то, о чем ты говоришь? Да я ничего не говорю. Мне просто интересно, что такое ненавистный контент. Конкретные примеры. Можешь привести хоть один? Я просто не... Ты не можешь привести даже один пример? Я скажу почему. Я просто не использую это больше, потому что это мне больше не нравится. Но подожди, ты сказал, что в Твиттере стало больше ненавистного контента. Но ты не можешь привести ни одного примера. Ни одного? Я бы сказал, сэр... Ты не знаешь, о чем ты говоришь. Да ладно. Да, ты не можешь привести ни одного примера, ни одного твита. И все равно ты утверждаешь, что есть рост ненавистного контента. Это ложь. Ты только что солгал. Новая функция появится в Твиттере. Она позволит пользователям просматривать рыночные графики финансовых инструментов, а также покупать и продавать акции и другие активы на итора. E Партнерство с итора e позволит Твиттеру охватить гораздо больше инструментов и классов активов, включая криптовалюты. С помощью кнопки «Посмотреть на итора» e ты сможешь также переходить прямо из Твиттера на итора, e чтобы покупать и продавать эти активы. Рыночные данные при этом будет предоставлять... Трейдинг Кому это сотрудничество более выгодно? Твиттеру и Тора или, может быть, конечным пользователям? Давай послушаем криптоэксперта, это Скотт Мелкер, который недавно комментировал эти события на Trade Толкс. Я думаю, что это сотрудничество масштабное и для Твиттера, и для итора. Но честно, для итора все-таки побольше. Это дает им огромную рекламу и новую, большую аудиторию. В итоге, даже если ты сможешь проверять графики и торговать активами через Твиттер, тебе все равно придется зарегистрироваться на итора и проходить там процедуру «знай своего клиента». По-другому никак, ведь комиссия по ценным бумагам и биржам США просто-напросто без этого не разрешит этому сотрудничеству работать. Так что получит целый поток миллионов новых трейдеров. Ну и для Твиттера это тоже будет хорошо. Да и для рынков. Итора был создан человеком, который обожает биткоин. Он даже создавал первые альткоины. Так что это идеальное событие для всего криптосообщества. Да, да, миллионы пользователей Твиттера смогут прямо в этом приложении покупать биткоин. Вчера мы говорили про Эфириум Шанхай, который наконец был запущен. Это открывает дорогу к трем другим новым обновлениям. Об этом мы говорили вчера. Ссылка на видео будет в описании. Если ты не видел, посмотри обязательно. Итак, больше суток прошло после обновления Шанхай. За это время выведено из стейкинга 240 тысяч эфиров. 100 тысяч эфиров, наоборот, застейкали. Ожидает вывода из стейкинга 1,1 миллиона ,1 монет эфира. При этом Лидо Финанс, который контролирует 30% процентов стейкинга эфира, еще не открыл вывод эфиров из стейкинга. Интересное совпадение. 1,1 миллиона ,1 монет. Ведь именно столько монет сейчас ожидает вывода из стейкинга, сейчас находится в очереди на разблокировку. Именно эта сумма может быть той самой, которую инвесторы захотят вывести из стейкинга и либо продать, либо снова застейкать. Посмотри на этот график, здесь мы видим, что все эти монеты, которые сейчас в очереди, будут разблокированы спустя 60 часов после обновления Шанхай. На данный момент это уже, наверное, где-то часов 40, ведь сутки уже прошли, это очень-очень важная информация. Что касается статистики по монетам эфириума, которые сейчас заблокированы в стейкинге, 41% монет находятся в прибыли и 50% находятся в убытке. Это тоже важная информация, которую тебе нужно знать. Эфириум также больше месяца отставал от биткоина по темпам роста. Биткоин быстро рос в то время, как эфир топтался в боковике. Обновление Шанхай привело к тому, что темпы роста эфириума сейчас догоняют биткоин. Как ты видишь на этом графике, эфир здесь обозначен белым цветом, а биткоин с синим. И посмотри на вот этот последний всплеск. Почему это важно? Обрати свое внимание на эту диаграмму. Это 4 фазы криптовалютного рынка. Первая фаза – рост биткоина. Вторая фаза – рост эфириума. Третья фаза – рост криптовалют с большой рыночной капитализацией. Наконец, четвертая фаза – альткоин сезон. Вторая фаза – это когда темпы роста эфира – опережают биткоин и везде начинают говорить о том, что эфир вот-вот обгонит биткоин и сейчас вернись к этому графику мы находимся совсем близко к этой фазе вот столечко остается. Теперь послушай Виталика Бутерина о том, что ожидает Эфириум в ближайшем будущем. Когда я смогу сказать, что мы доработали Эфириум? Думаю, до конца 2023 года. В этом году мы закончим с роллапами. Мы внедряем обновление EIP 4844 которое понизит стоимость транзакций. Также для масштабирования мы тестируем обновление Веркл Trees. Эти два обновления уже приведут нас ближе к законченному Эфиру. Затем нас ожидает полный шар. Уже после всего этого я смогу сказать, что я доволен тем, что из себя представляет эфир. Но на этом мы не остановимся, ведь мы планируем привлечь 500 миллионов пользователей в эфириум до следующего буллрана. 500 миллионов пользователей эфириума. Представляешь, сколько он тогда будет стоить. Кроме этого, для эфириума есть еще одна отличная новость канон американская компания по производству фотоаппаратов и видеокамер и так далее и тому подобное сегодня объявила о том что запустит nft рынок на блокчейне эфириума под названием кадабра забавно что они вдруг такое анонсировали потому что еще в июле прошлого года они запускали nft рынок на базе Solana. кадабра площадка для токенизированных фотографий которая должна быть запущена в этом году что ж аудитория канона которая еще не знакома с валютами сможет взаимодействовать с эфириумом совсем скоро. Для эфира это тоже позитивная новость. И, наконец, отличная новость и для биткоина, и для альткоинов. Кошелек Uniswap появляется на iOS после всех проблем с одобрением от Apple. Это топовая децентрализованная биржа на эфириуме, поэтому это очень большие новости. Apple очень долго не позволяла им этого сделать, но, наконец-то, это случилось. Новый кошелек Uniswap официально появился на iOS после долгожданного одобрения от Apple. Более того, мобильный кошелек с открытым исходным кодом теперь позволит пользователям покупать биткоин, эфириум, полигон, арбитрум и другие монеты. Это, несомненно, является положительным событием как и для Uniswap, так и для отрасли в целом. В частности, с развитием и распространением операционной системы iOS во всем мире, интеграция этого криптовалютного кошелька в iOS может привлечь в криптопространство множество потенциальных новых пользователей. Если это не задел на будущий взрыв криптовалюты, то что тогда? На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.